Мы проверяем круглю на наличие возможных повреждений в процессе ее эксплуатации.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 вот еще одно. Вот. Это отрицательный электрод. Минусовой, да? Правильно.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 После того, как мы нашли повреждение, мы берем просто вот такой вот кусочек ПВХ мембраны. Здесь наша визитка на ПВХ-мембране была под рукой. И устраняем. И все одна минута и готова через 2-3 дня ее будет вообще здесь не видно она никак не влияет на качество шоу гомогенное все однородное и все надежность мембранной кровли. друзья подписывайтесь на наш канал на наши все любые каналы Присылайте задания на расчет и станете обладателем самой лучшей самой надежной крыши которая служит десятилетия благодарю вас